Здорово, народ! Хочу вам показать еще один сайт для заработка денег. Называется он likeit.ru. Ссылочка на него будет, как всегда, в описании. И, в общем-то, что вам тут нужно будет сделать? Вам нужно здесь будет выполнять задания, которые вам дадут другие люди, то бишь заказчики задание. Ну, в общем-то, разберемся с этим попозже. Ну, сначала начнем, как всегда, с регистрации. Кликаем по ссылочке в описании, попадаем на вот эту вот страничку, нажимаем регистрация, регистрируемся. Регистрация очень простая. Вводим имя, вводим электронную почту, пароль, повторяем пароль, нажимаем войти. Электронная почта вводим, пароль и, собственно, нажимаем войти. То есть ваши указанные в регистрации данные. Так, вот, ребят, мы попадаем на страницу. То есть вы зашли э, в свой, э, как сказать, зашли, так сказать, в свой аккаунт, и здесь сразу переводим э, вот это вот в исполнитель. То есть, у вас будет э, написано Я заказчик, стрелочку переводим в исполнитель. Я не буду говорить, что для этого нужно. Ну, чтобы не буду, в общем, рассказывать, что нужно для заказчика. Если вы хотите заработать деньги, нажимаем исполнитель. То есть я исполнитель заданий. А, вот. Перевели стрелочку, все хорошо. И, конечно же, сразу же, прямо такие, сразу же, я расскажу про выплаты. Чтобы вывести свои деньги, нажимаем на вот этот вот минусик. Вывести, можете пополнить деньги. Но опять же, пополнить это для заказчика. Сами уже разберетесь, если вам нужно это будет. Нажимаем вывести средства. Значит, здесь будет написано «WebMoney». Здесь вам нужно будет активировать. Здесь нажмете «Активировать» и что-то типа такого. Введете свой «VMAID» и «VMR», то есть российский рубль, номер кошелька. «VMR». Ну и потом уже будет у вас как у меня вывести. Просто у меня уже все зарегистрировано. Я специально не стал, чтобы не терять ваше время. В общем-то, вывести. Просто нажимаем, вводим сумму и вывести. Ладно. Значит, здесь мы должны выбрать задание от 10 минут. Тип, ну без разницы, я не буду выбирать. Здесь YouTube, можно выбрать YouTube, другие. Ну, давайте клики попробуем, сделаем клики. Так, ну и здесь, это доверенность. Сколько звезд, то есть, если 5 звезд, это хорошая доверенность, хорошее задание. Значит, 5 звезд, то есть, вас не кинут, это вам точно заплатят, и все будет просто замечательно. Вот такие вот дела если одна звезда не стоит выполнять задание потому что вас просто напросто могут кинуть вот здесь выплаты 190 выплат 0 не выплата, здесь 182 выплаты, 21 не невыплата то есть 21 невыплата это скорее всего за того что задание было выполнено некачественно выбираем давайте 5 выберем и нажимаем отфильтровать можете выбрать стоимость но Честно говоря, если вы не знаете стоимость, лучше не заморачиваться на счет этого Так, вот, осуществить переход по баннеру То есть 169 выплат и 2 не выплат Давайте попробуем выполнить это задание 5 рублей заплатить за это Нажимаем «Выполнить» А Вот и читаем, что здесь нужно сделать «Осуществить переход по баннеру и львовое действие» Так, 5 рублей, онлайн клики. Значит, зайти на страницу и кликнуть на баннер Sony, далее кликнуть на одну из складок, технические характеристики, отзывы, купить, где купить и сделать а, практически что? Принтскрин экрана. Без принтскрин экрана оплат не будет. Угу, хорошо. Так, ну что же, попробуем, попробуем это сделать. Скрин довольно-таки просто сделать. И что же? Нажимаем начать выполнение Считаем сколько у нас здесь звездочек Четыре звездочки Четыре звездочки Вот Значит скопировать в буфер Так Извиняюсь Просто так, Все что-то не работает Ну ладно Я просто скопирую У вас этого не будет У меня просто с Adobe Player проблемы Вот Переходим Переходим Вот российское фото Дальше. Кликнуть на одну из вкладок. А, вот на баннер Sony сначала нужно кликнуть. А, нет, тут у нас Samsung. Samsung, а где у нас Sony баннер? А вот Sony Кибершот. Давайте кликнем на баннер. Принскрин последнего перехода. Угу, хорошо. Так, далее нажимаем... А, вот кликнуть еще на одну из складок. На одну из вкладок. На одну из вкладок так, технические характеристики. Я не знаю даже, что еще кликнуть. Давайте посмотрим. Так, на одну из слов. Ладно, давайте нажмем «Технические характеристики». «Технические характеристики». А здесь у нас «Отзывы». «Отзывы». Кликаем. Дальше кликаем. «Где купить?» А вот купить". «Купить». «Купить» не значит, что реально «Купить». Просто «Где купить?» Честно говоря, я сейчас не найду здесь «Где купить?» Что-то я, что я не вижу. Где купить? И сделать принтскрин последнего. Принтскрин. Угу. Так, хорошо. Где купить? Честно говоря, я не вижу здесь, где купить. Купить через интернет-магазин. Вот. Так, вроде бы вот так вот. И сделаем принтскрин последнего вот этого действия. Так, я покупатель. Давайте... Сделаем принскрин последнего действия. Так, ребят, извините, мне сейчас пришлось нажать на паузу, чтобы сделать скрин. Я не помню, как сделать скрин, э, так что я сделал через свою программку для съемки. А, нажимаем загрузить. Я сейчас загружу, не буду это снимать. Так, ребят, вот, э, выбираем загрузить, что загрузить, и нажимаем отправить. То есть файл ответа. Вот, и нажимаем отправить. Отправить. И, собственно, вот, вот я сфотографировал. Это последнее действие наше. Вот такие вот делишки. И, в общем-то, все. Теперь а, наше задание должен проверить, конечно же, исполнитель. Ой, задание. задание должен наш проверить заказчик, который давал нам это задание, и заплатить нам денежку. Вот такие вот дела. В общем-то, я все вам рассказал, показал примерно. Можно, в принципе, выполнить еще задание одно. А, так, исполнитель. Но, наверное, не будем, ребят. Вроде бы я вам объяснил. Можете на YouTube. То есть смотрите, тут есть категория YouTube. Если вам YouTube более как бы удобнее, то отфильтровать, например. Сейчас я вам покажу еще несколько примеров. Подписаться на канал, например. Слушать красивую музыку. 1 рубль подписка 2 секунды. То есть довольно-таки дешевые... Ой. Довольно-таки нормальные по цене задания и довольно-таки они быстрые. Вот такие вот дела. В общем-то, если вам понравилось, ребята, заходите по ссылочке в описании, начинайте зарабатывать. Ну и, конечно же, если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, зовите друзей, делитесь этим видео с друзьями, пускай они тоже зарабатывают. В общем-то, все. Всем удачи. Пока-пока.